Прежде чем начать, я хочу поблагодарить корпорацию Fuhol за отличную бизнес-платформу в индустрии здоровья. И, конечно же, я глубоко благодарен Международному бизнес-колледжу Fuhol за предоставленную мне возможность для развития и роста. Мы все знаем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 Третий новый продукт нашей компании. Он называется фасциальный массажер ФОХОВ. Это продукт из серии оздоровительных приборов. Возможно, те, кто занимается спортом, а также представители более молодой аудитории наших зрителей уже имели опыт использования подобных массажеров или просто имеют о них определенное представление. Но сегодня я представляю вашему вниманию фасальный массажер нашей компании, фасальный массажер FoHo. Это прибор для глубокого массажа мышечных волокон и мышечных фасций, то есть оболочки, покрывающие мышцы, а также для восстановления мягких тканей. Принцип его работы заключается в том, что мы локально воздействуем вибронасадкой на какую-либо часть тела, расслабляем мышцы в этой области. Это помогает улучшить кровообращение э, в мышцах и вывести из мышц скопившуюся там молочную кислоту. Снять мышечную ригидность и мышечную усталость. В общем, это замечательный, оздоровительный Яншен инструмент. Особенно хорошо он подает людям, занимающимся, занимающимся активными силовыми тренировками, для того, чтобы быстрее избавиться от мышечной усталости. Есть еще один момент. Если вы во время использования биоэнергомассажера выставили слишком большую интенсивность или сделали слишком продолжительный сеанс вашему клиенту, то после сеанса у клиента может появиться боль в мышцах. Как быстро от нее избавиться? Для этих целей вы можете использовать наш фасциальный массажер для того, чтобы избавить вашего клиента от неприятных ощущений. За счет чего достигается такой эффект? Давайте рассмотрим принцип работы. Если вспомнить о любителях спорта, то, наверное, дорогие друзья, вы знаете, что определенные нагрузки в мышцах начинается жжение, появляется жжение и боль. Почему так происходит? Если сказать очень просто, то мышцам не хватает кислорода, в них начинает скапливаться молочная кислота. Также в нашем теле есть определенные защитные механизмы. Например, наши мышцы покрывают защитная пленка, которая называется фасцией которая также помогает лучшему мышечному сокращению. Но при сильных нагрузках, чрезмерных нагрузках на мышцы, в том числе на фассе, в мышцах неизбежно появляется боль. То же самое мы можем наблюдать и при аэробных нагрузках. Например, после игры в теннис или футбол могут появиться судороги в мышцах. Принцип этого явления такой. Именно такой принцип лежит в основе действия этого прибора. Мы воздействуем на мышцы вибронасадкой, тем самым расслабляем мышцы, улучшаем кровообращение и насыщение с воротом, Что помогает снять усталость и уменьшить боль мышц. И теперь у нас в компании появился такой замечательный прибор. Я думаю, что он будет полезен многим из вас, дорогие друзья. Это отличный яншин инструмент для внешнего использования. Например, утром, когда вы только встали, вы можете взять его, э, помассажировать и расслабить мышцы после сна. Улучшить кровообращение. Это придаст вам легкость и силы на весь день. Либо, если вы тяжело работали весь день и очень устали, вы можете вечером, придя домой, воспользоваться этим массажером, чтобы расслабиться и быстро снять усталость. Итак, первая функция этого массажера – это расслабление мышц и снятие усталости. Есть и вторая функция. К примеру, если вы любитель спорта, вы можете использовать его до или после тренировок. Так следует проработать мышцы и фасы. И это поможет э, повысить качество и эффективность вашей тренировки. Очень многие спортсмены перед или после тренировки прибегают к услугам профессиональных массажистов именно с этой целью. Но если у нас нет такой замечательной возможности, мы можем воспользоваться данным массажным прибором для того, чтобы размять мышцы после тренировки. Если у вас уже есть какие-либо проблемы, к примеру, к примеру, боль в мышцах, какие-либо заболевания или мышечные травмы, вы также можете использовать фасциальный массажер для поддержания и скорейшего восстановления. Его вполне можно использовать для восстановления. Поэтому, вне зависимости от того, здоровый ли вы человек, либо вы спортсмен, любитель силовых тренировок, либо у вас есть какие-либо травмы, заболевания мышц или просто боли в мышцах, вы одинаково можете использовать этот фасальный массажер. Какие же функции и особенности есть у этого массажера, у массажера компании FOHO? Первое. В данном массажере четыре рабочих режима. Это массажная насадка. Тут выключатель. При первом нажатии здесь загорается индикатор. Сейчас у нас выставлен первый режим. Он предназначен для расслабляющего массажа. Например, мы проснулись утром, нам хочется расслабить, размять мышцы после сна. В этом случае мы можем использовать первый режим. Это просто общий оздоровительный массаж. Также это помогает улучшить проходимость меридиана. Если мы нажмем еще раз, то прибор переключится на второй режим он более мощный вибрации более сильные в этом режиме может э, в этом случае мы можем размять более глубокие мышечные свои вот так это второй режим К примеру, если мы позанимались спортом или планируем потренироваться, то мы можем использовать второй режим для массажа мышц и фасций. Если же у нас болят мышцы после тренировки, либо по каким-то другим причинам, мы можем использовать третий режим. На этом режиме вибрации и проникающие действия еще сильнее. Это помогает ускорить выведение из мышц молочной кислоты. Либо когда возникли какие-нибудь проблемы, например, у меня болят, болят мышцы тут на руке, я могу вот так вот размять мышцы, используя третий режим. Более мощная вибрация, лучшее выведение молочной кислоты и устранение боли. Четвертый режим, переключенный четвертый режим, это самый мощный режим, самая сильная вибрация. Для того, чтобы проработать, размять самые глубокие мышечные волокна. У некоторых людей хроническое истощение поясничных мышц или хронический период плеча, либо другие застарелые проблемы. В этих случаях нужен очень глубокий массаж. Тогда мы можем использовать четвертый режим. Но в самом начале использования я рекомендовал бы все же начинать работу с первого режима и постепенно переходить на более мощные. Итак, в нашем массажере 4 режима. После длинного нажима нажатием прибор выключится. Кроме того, в массажере есть четыре насадки. Первая большая предназначена для массажа больших поверхностей, крупных мышц. Например, грудных мышц, мышц спины или ног. Для массажа этих отделов вы можете использовать первую насадку. Вторая насадка. Вот такая. Эту насадку можно использовать для массажа шеи, позвоночника, пяток или ступней. Третья маленькая насадка предназначена для массажа маленьких мышц с небольшой площадью. Например, это мышцы рук, голени, либо мышцы живота. Для массажа этих мышц мы можем использовать маленькую плоскую насадку. Четвертое. Четвертая насадка немного своеобразная. Она более острая, имеет более коническую форму. Она предназначена для локального массажа проблемных мест или определенных точек, для точечного массажа. Так что у нас... Есть четыре рабочих режима и 4 насадки для различных случаев. Вторая особенность в том, что скорость вибраций данного массажера наилучшим образом соответствует физическим вибрациям тела. То есть э, здесь использована частота вибрации, которая оптимальным образом воспринимается клетками. Частота вибраций составляет от 1600 до 1800 колебаний в минуту. И на этот счет также существуют научные исследования. Такая частота вибраций хорошо воспринимается клетками тканей. И за счет этого достигается также и регуляторный эффект. В этом также его особенность. Еще одна особенность состоит в стабильности колебаний, стабильности вибраций. Не так, как в некоторых массажерах, у которых можно наблюдать скачки вибраций при работе. Тут сохраняется постоянная частота вибраций, постоянная частота колебаний, что, конечно же, гораздо более комфортнее. Кроме того, он работает очень тихо, без лишнего шума. В общем, наш фасальный массажер хорошо подойдет и любителям активного здорового образа, образа жизни, и любителям спорта, и людям, имеющим проблемы с мышцами или портнодвигательным аппаратом. Это отличный оздоровительный инструмент, который, по моему мнению, должен быть в каждой семье. Надеюсь, что в самое ближайшее время он появится у вас и будет вам очень полезен. Каждый массажер снабжен подробной инструкцией по эксплуатации. И, конечно же, дорогие друзья, прежде чем приступить к эксплуатации, к использованию, внимательно прочтите инструкцию и ознакомьтесь с мерами предосторожности что касается этого продукта на этом на сегодняшний